Слыхали вы за рощей ночной певца любви, певца своей печали, когда поля в час утренней молчали, свирели звук унылый и простой, слыхали. Слыхали ли вы, слыхали ли вы? Встречали ли вы в пустынной тьме лесной? Певца любви, певца своей печали, следы ли слез улыбку замечали, И тихий взор, исполненный тоской. Встречали вы, встречали вы.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 Вздохну. Вздохнули ли вы, встречали ли вы, слыхали